Я вышла по делам, но по пути зайду сдать вещи, вот, если вы увидите, это целый пакет. Вообще, мы перед ездом с перебирали весь шкаф наш и делали генеральную уборку, но по приезду почему-то, не знаю, было такое желание снова перебрать весь шкаф, что мы сделали и оставили только самые нужные и необходимые вещи, а остальные вещи мы, так сказать, выкидываем, но на самом деле не выкидываем. Допустим, как вот в России, в Казахстане, в Германии есть специальные контейнеры, вот эти контейнеры перебирают, вещи сдают кимчистку, там чистят видимо их, раздают нуждающимся. Ну и любите наши вещи в секонд-хенде, вот. поэтому сейчас покажу как все это происходит. На самом деле это очень удобно, мне кажется. Ну и то, что очень большой плюс, что действительно ну, как бы раздают вещи нуждающимся, я считаю это очень круто. Вот, так что сейчас покажу как все это происходит вот эти контейнеры между прочим вот что видите их обрабатывают чистят сейчас вот буду выкидывать вещи так это делается вот еще пакет и хоп ну вот и все спасибо вещи что служили мне долго так на ну, свои дележке я все сделала сейчас уже приехала домой линзы потому что мы едем в бассейн едем мы в открытый бассейн потому что я вчера еще посмотрела погоду что сегодня 27 градусов я думаю что это уже последние денечки когда такая жара будет стоять сентябрь конечно будет теплый но не настолько я думаю чтобы загорать чтобы прям в открытом бассейне плавать потому что все равно там вода ну как бы прохладная Очередь быстро идет, так что они быстро проверяют. Да, они вот уже территория. На входе проверяют сумки, просто чтобы у вас не было соляных бутылок или что такого запрещенных предметов. Делать все территория. Вот так идет очередь. Там уже будет проверять билеты. Сейчас сканирует мой билет. Мы зашли на территорию, проверили сумки, проверили билеты И вот теперь мы уже идем в бассейн Уже можно здесь лежать, уже можно вон там лежать В общем, ищите, где вам удобнее будет хотя бы онлайн, потому что сейчас из-за короны количество мест ограничено, вот, определенное количество человек пускают, но тем не менее народу все равно очень много. Я вот думаю, интересно, если бы не было ограничений, то сколько бы <laughs> все друг на друге бы были? Че, а что, что-то забыл? Да, очки. Я в прошлый раз тогда, помнишь, без них? Вообще а, плавали. ну да. Сейчас сниму. Кстати, в 50-метровом бассейне там вообще никого нет. О, надо сейчас пойти поплавать. Да. А вот а в детском... Просто тоже место не чтобы... Ну да, сейчас я в, в этот можешь. раз очень много детей. Да. Немножко повалялась, и теперь хочу пойти поплавать. Кстати, всем, кто хочет скинуть вес или поддержать свою форму, очень рекомендую плавать. Вот, потому что я вот уже не первый раз замечаю после плавания, причем длительного плавания. так, чтобы вы там один раз, два раза сплавали туда обратно и все. А вот хотя бы, чтобы вы минут пять-десять потратили на плавание. Вот, очень хорошо подтягивают тело, уходит лишний вес. Сейчас, конечно, лето, как бы мы любим больше в открытом бассейне плавать, но осенью-зимой мы уже будем, скорее всего, ходить в бассейн закрытый. Вот. Также хочу сказать, что я вот уже отказалась от сладкого. Думаю, за это лето особенно очень много набрала, и уже надо приводить себя в былую форму. Так что, подруги по несчастью, кто со мной, давайте устроим челлендж. Вот, я, возможно, даже буду выкладывать видео, как это мне дается, что я делаю. Вот, так что подписывайтесь на мой канал, yeah. <laughs> и будем худеть и вестройнеть вместе. Я решила отказаться от перекусов, потому что, хотя очень многие советуют э, делать перекусы, чтобы не так сильно кушать хотелось, но я очень много читала информации про это, и по себе заметила, что... Э, когда мы делаем перекусы, тем более мы делаем перекусы там фруктами, это тоже сахар, фруктоза, или мы едим бутерброды, мы сбиваем свой прием пищи основной, то есть мы уже как бы вроде чуть, чуть перекусили и нам уже кушать не хочется, а потом получается мы еще едим свой основной прием пищи, профицит калорий получается, то есть мы употребляем больше, чем планировали, вот, поэтому я сейчас стараюсь делать меньше перекусов. То еще хотела сказать. Пойду поплаваю, и если что, встану, приду расскажу. Фу, ну все, я попра... Фу, проплавала 300, 300 метров. Сразу такой заряд энергии, вообще и такое ощущение, сразу как будто 5 килограмм скинула. Вот, водичка хорошая, народу, правда, ух, прибавилось. И в этот раз очень много детей. Я в прошлый раз ходила, либо то, что время другое, я ходила рано утром, а сейчас уже обед, и, видимо, ну, детей ведут ближе к обеду. А Где-то в общей сложности я проплыла 850 метров. Если честно, для меня это прям такой прогресс, потому что раньше я никогда так много и долго не плавала. Мне казалось, да и даже раньше 200 метров я не могла проплыть. Вот. Но, ну, кстати, кто не знает, Сашка у меня тренер по плаванию, поэтому он мне показывает правильные техники, как правильно дышать во время плавания. Возможно, поэтому я стала лучше и дольше плавать. И сейчас мне доставляет это вообще огромное удовольствие. Ну все, наше время закончилось. Сейчас поедем домой, быстро вымоемся, покушаем и поедем гулять. Сегодня мы планируем поехать на Олимпийский чемпио... э, стадион. Вот, мы ни разу там не были, так что посмотрим, что там, как там вообще. Говорят, он такой огромный. Вот, посмотрим. Блин, такое чувство легкости вообще. И такое ощущение, как будто реально 5 килограмм сбросил. Да, Сашка, тебе тоже так... Ну да. И мало того, что сбросила, да. правда, сразу это есть охота после воды. Ну, э, легкости, ну, у меня, знаешь, у меня руки конкретно, руки, ноги у меня ватные. Ватные, ну да, что-то. Ну... А легкости в плане, что это, да, как будто вот желудок голубка. Голода... Ну, так всегда после плавания. Пустой, когда что, значит, идешь да. такой легкий, сейчас весь на подъеме сейчас такой, эй, эй. <с <с кстати, удержались от картошки фри. Вот, вот все в округе сидели, всякие вкусняшки ели, столько сладостей, чипсов мороженого. Особенно тут эта картошка фри с вот сосиской, с кетчупом. Блин, я думаю, я с ума сойду. Но нет, и даже сейчас выходили, кто-то меня пытался приболтать. Но я удержалась. Да, но я Сегодня удержалась. Сихот, да, но но я удержалась. Фух, надо быстрее домой теперь идти и поесть нормально. Мне вообще нравится этот райончик. Посмотрите, тут какие дома интересные. Получается, тут один дом на несколько семей. Вот, такие уютные. Вон балкончики обустраивают. Там он... сейчас будет видно. Нет, мужчина там грилит. Вот прям типичные немецкие дома. Видите, там сидят, компании. Прям... А вообще, мы уже ходили в этом районе, искали квартиру, но пока безуспешно. Кстати, наши районы, где мы живем сейчас, и этот район, они, вроде как, ну, они во-первых, рядом находятся, и они, по-моему, даже ну, как вместе связаны, по-моему, даже по документации мы относимся к этому району. Флорку себя смыли, покушали, переоделись, вот теперь вышли прогуляться и поедем на Олимпийский стадион. Кстати, Сашка хочет сделать блог про него. Так что будете смотреть видео Но у сейчас, него как мы только собираемся на Олимпийский стадион. Первый раз поехали пошел. Да, да, да. Кстати, по пути мы должны отправить посылку моей сестре. И я сделала обычно я ходила на почтовое отделение, отправляла посылку, а в этот раз решила попробовать через приложение. разных магазинчиков где вы можете отправить туда компания отправляет также есть и, и еще какой-то дпд это да, называется эти магазинчики называются шпичков но в принципе они есть в каждом районе причем их очень-очень много удобно что тебе не надо этих почтовое отделение как я раньше это делала хотя как бы почтовое отделение у нас недалеко тут находится но все равно это ближе если допустим какая-то большая посылка и уже в приложении я все данные все вбила Единственное, я пришла в магазин, дала посылку, он сам уже все распечатывает, уже все оплачено и вот он мне дает вот такой листочек с номером, что я могу отслеживать эту посылку. В принципе, вот и все, очень удобно. Вот уже тут красивые такие виды открываются, но я не буду уже рассказывать про, про это конкретно, посмотрите у Сашки полное видео. Блин, убежал быстрее меня, быстрее хочет туда.